31 июля, последний день месяца. Как вы правильно понимаете, мы снова на Илинге. У нас здесь Василич Васильевич, ты куда побежал? Привет, гость. Привет. Он здесь первый раз. Конкретно в этом месте. Вот. Мы собрались на рыбалку. Да, три часа? Да, время. Самое часа. то, жара хоть спала, дождь да, прошел. Нормально. Все, загрузились. За водой съездили, веник замочили, баню поставили, ко всему приготовились. Вот, вот, загрузились все. Сейчас поедем на становое. Вот такая вот у нас нынче погода. С утра был дождь небольшой, моросило. Но сегодня уже все хорошо, все красиво. Привет. Вот мы и прибыли. Фу, Хорошо. Лёха уже ест бруснику. А? Василич не знает, чем заняться, не знает. Он ягоды не ест, не зрелые, не ест. Да, он думает, где бы чего бы там, да. Хорошо, хоть среди нас есть один рыбак, который что-то ловит. Леха в тапочках ходит. Не, не, даже... не совсем успевая. О! Ну, засними он. Красивая. Слой. О, небо. Сейчас к нам придет гроза. Мы ее переждем. О, гриб! Поганка. Кого? Это сыроежка. А это да, это какая самая сыроежка сыроежская. переверни лодку переверни лодку сейчас, сейчас, пошел немножко в сторону опа сверкнула красота гроза в общем дело такое мы приехали на Становое на озеро Становое порыбачить рыбку и буквально только расположились накачали лодки 5-10 и все, и пошел ливень, гроза. А мы сидим под крышей. Ай, недовольный человек. Недоволен. Да, да. Поймал красноперку. Хотел, хотел, хотел ну, рыбу рыбу, щеку. У нас тут вот течет. Течет, по-моему, Да. О -о -о -о -о. Так. Ну вот это дождик. О! О! Так, сверкануло. Right, uh, oh, oh, oh, oh. А я говорю, oh, давай. Давай, говорю, натянем баннер. Полин. Тут уже все и на курицу льется. Гоу. Крыша сечет. О, Васильевич сорожку поймал. Рыбка подошла к берегу. Щука сейчас туда придет. Видишь, у нас ловит живцов. Он нас ответственный за жильцов. Вот смотрите, сколько он уже наловил. Мы, да. вот, мы ответственны, ответственны за щупу. Каждый делает свою работу добросовестно. Да, Василий Шунов, вообще, как бы, типа, даже невзирая на эту дочь, которая уже практически закончилась. Все, сейчас лодочку вот, на воду. И мы поглубже. Глубже, да. не надо. Надо... Да. Глубже не надо. надо... Да. Глубже не надо, надо вдоль берега говорить. Кофе дождя испарина, ветра практически нет. Машкара заедает немножко. Добрых вечерочков! Мы на озере Становом. Сегодня 31 июля. Денек прекрасный. полно солнышко. Мы, пос... Мы съездили за водичкой на речку Ленирингу. Потом поставили баню. Потом приехали на озеро Становое. Собрались рыбачки, подготовили лодки. Это все есть у нас. Это самое запечатлено. Обот... И тут как! началось гроза Гроза пошла, гроза, шикарная гроза. Васильевич, повернись. Ушла, вот, да, на да. Поверни. Молнии. Видишь себя, не вижу. Да. да. Васильевич, тут пытается поймать гиганта. Да. Ну Его обманывает. <соценно> <соценно> <соценно> постоянно, постоянно. Короче, <соценно> сегодня хорошая гроза была. отличный дождик пролил. Вообще шикарно. Мы, конечно, посидели под навесом. Нормально. Все, дождь кончился. Мы на озеро. Сейчас погода великолепная. Да. Да. Ну, На к... озере гладь зеркальное, вообще ветра нет. Да. Красота, да. Ну, ну, да. да. да. Вот, вот оно, какое озеро. Становой. А там где-то что-то горело, а вон там дым уже, дым рассеялся. Не, не, там, там, там дым Вот, видеть вот. Витек повернись, теперь тебя видно будет вообще. Вот это Вите! Витя нужно выйти! надо! Вот Витек, закинул удочку. Сейчас хочет поймать. Тут только что клевало. Раз не значит подошел большой зверь. На берегу, да? На берегу большой заяц подошел. А Вот так вот мы спасаемся такой вот фигней это не реклама <связь> это, <связь> не <связь> это не реклама <связь> это просто блин просто говорим да. что потому что мы шкали бери, много берите с собой <связь> красивенько так а, да. да слушай нормально хорошая камера нравится да классно да Так, в озере отражается небо, красиво, mm. красиво, красиво. У тебя хитберга было, было, бы. небо Нормально, нормально. Понятно, ты оцепи меня. Нет, у тебя не оцепишь. Отцепи меня. кто будет рыбу ловить? Только ты. Нет, что-то прямо не получается. Ну, Всегда так. Ну ладно. Рыба не ловится, как на всем. Поэтому да, надо видите то Витя, Витя ищет из жирного Ох, нифига себе, у них там черви прямо аж выпрыгивают у него Ну, видно, да? Сейчас, да, да, да. Его. Слушай, красиво, камера, красиво, красиво. Я Так, да. ну ладно Все у нас прекрасно Ой, опять Машкара заедает Ну ладно С этого плана, с этого края озера Интересно, да. дымка снимется. Тоже? Да. Да. Давай, поворачивай. Хм. Э -э вообще Озеро теплое. там задумался стоит а давай общем, поставим рогатку тут, а потом ты здесь ловишь что ли? иди ты ловишь -то? прямо в мели Оп, потому а? что здесь ферри моет давай туда поставим рогатку Попалась, падла ну, ладно, Сами сказали э -э -э, <глево> Блин, вода, кипяток Печ. Давай сюда подплывай Василий, скажи, сейчас твой. пробу давай, сниму, давай, давай, что не хватает, чтобы я знал на будущее? Нет, все хватает. Вообще все хорошо, Просто да? Сухая очень стала. А так, так молока наверное, или, или воды. Давай тащи туда молоко а из это этого туда. самого. Не, не пойдешь, значит. Погреба надо я, достать. Вы но... Смотрите сами, если будете добавлять, то только для себя. Потому что я туда не будем. Это местный обжор, он, блин, первый. Мы еще даже вообще. Посмотрим еще на. Кушай, кушай, ест, понятно.